Приветствую, друзья! Я директор медицинского центра Алан Клиник Ленар Ахметьянов. В этом видео я хотел бы затронуть такую деликатную тему, как цены. Ну, я говорю о том, что иногда пациенты в отзывах пишут, что у нас очень дорого, и что это клиника для богатых. Давайте поподробнее разберемся с этим, с этим вопросом. Как мы говорим, мы лечим не богатых, а умных. Подобными я подразумеваю тех людей, которые заботятся о своем здоровье, выбирают самое качественное и лучшее для себя. Но ну, серьезно, сегодня качественная медицина она не может быть дешевой. Сами посудите, клиника приобретает высокотехнологичное оборудование, качественные препараты поддерживает высокий уровень сервиса и безопасности пациентов. Кроме этого, клиника постоянно занимается повышением квалификации своих врачей, а это тоже деньги, и обменом опыта с зарубежными и отечественными специалистами, коллегами. А также важно, что Алан Клиник оказывает медицинскую помощь в режиме дневного стационара и круглосуточно поддерживает своих пациентов. Кроме того, хотел бы сказать, что мы в течение года консультируем и бесплатно принимаем тех пациентов, которые у нас проходили лечение. И всего сказанного вот и складывается стоимость. Все в этом мире относительно. Да. Цена бывает дорогой или дешевой. Она либо соответствует, либо не соответствует уровню качества медицинских услуг. Вот об этом я хотел сегодня поговорить. Если вы не согласны со мной, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, до свидания.